надо было так облажаться, а? Я играю уже 400 часов, и надо же было мне облажаться так, что просто куром насмех, е моё Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о охоте на морского э, змея. Как правильно нужно готовиться, какая должна быть тактика, чтобы взять с этого морского чудовища по максимуму это и многое другое в сегодняшнем выпуске Поэтому, зритель, смотри, пожалуйста, это видео до конца Дальше будет очень много интересного, годного контента Ну и поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Такими, например, как Вальхейм Ну а мы начинаем! Во-первых, давайте сразу же скажу о том, что нужно взять с собой а, При охоте на морского змея Самым главным оружием или орудием станет, конечно же, гарпун бездны, при помощи которого мы будем гарпунить это чудище и вытаскивать его на сушу. Да-да, друг, ты не ослышался? Такое тоже можно сделать. Ты не знал? Ха-ха, еще не то узнаешь, если будешь смотреть мои видосики. У меня на канале есть плейлист по Вальхейму, также он есть по ссылочке в описании под данным видосиком. Переходи вниз в описании, смотри по ссылочке, кликай, находи плейлист и ты узнаешь много интересного. Интересного, годного по игрушечке под названием Вальхейм. Конечно же, нам потребуется какое-нибудь плавающее средство. А, лучше, ребят, советую использовать не ниже карви, да. Это вот такая вот лодочка у нас, которая позволит нам свободно достаточно перемещаться по водным а, просторам. Давайте ее где-нибудь вот здесь мы, наверное, и разместим. Тадамс! ой ой ой ой ой Прямо по голове! А? да что ж такое, братишка, скрэч, надо было немножко подальше ее а, построить. Ну ладно, что сделано... Что сделано в дорогу не забудь взять с собой немножечко поесть, попить. Ну, хотя попить, ребятки, это, конечно, лишнее. Хотя бы возьми просто-напросто с собой что-нибудь покушать. Да, еда тебе, конечно же, понадобится в твоем путешествии. И если у тебя уже убит босс Моудер, то советую взять силу этого самого босса Моудера. Ай-яй-яй, ковары гребаные! Да пошли отсюда! Конечно же, ребятки, следует взять силу Моудера, да, которая даст вам попутный ветер. И вы будете всегда плыть туда, куда вам надо, сейчас только разберусь с этим наглым сорванцом, ай, наглецом, отличненько. Все, ребят, выдвигаемся. Настоятельно не рекомендую для этой цели использовать а, плот, потому что он, друзья, очень медленный, даже при нормальном ветре. А, с помощью плота у вас не получится быстро а, отплыть к берегу и придется долго мучиться. Нет, я не спорю, то есть и с плотом тоже можно это сделать, но с плотом будет гораздо а, сложнее, поэтому не поленитесь, сделайте хотя бы карви. Сейчас найдем мы морского змея. И, конечно же, попытаемся его загарпунить. А ты что думал, зритель, мы будем на удочку ловить его? Нет-нет, да ни хренашечки. Да, этого монстра только нужно гарпуном вытаскивать. Чаще всего этого самого морского змея можно встретить а, ночью. Поэтому, скорее всего, придется нам дождаться ночного времени суток. Да, и тогда уже мы наверняка где-то да, а, станем жертвами нападения этого чудовища. Да, на самом деле, ребятки, этот змей не столь страшен, если все правильно делать. Да, поэтому а, я думаю, у нас с вами сегодня проблем а, не будет. Единственная проблема это в то, что пока что у меня по левую и по правую сторону равнинные биомы. Вот куда куда, а на равнинные биомы мне, конечно же, не хотелось бы вытаскивать это чудовище. Мне нужно найти биом какой-нибудь. Поспокойнее. Я надеюсь, там дальше у нас будет что-нибудь более-менее благоприятное. Ну что ж, поплыли, ребятки, поживем, увидим. Ну и сразу же, раз уж мы поплыли, ребят, в океан, я откро раскрою тему создания гарпуна, который нам потребуется для ловли э, змея. Когда вы будете путешествовать, вам в процессе ваших путешествий будут попадаться вот такие вот плавающие... Острова. Но это вовсе, ребят, не острова, это морское чудовище под названием Левиафан, а, на спине которого вы всегда сможете найти вот такие вот наросты, да. Эти наросты, они у нас собираются киркой, а, ну, по крайней мере, ребят, железной киркой они точно собираются, да, вот я сейчас добываю. Не знаю, ребят, от какого уровня кирки они могут добываться, но железные их возьмет а, наверняка, да. Когда вы будете их добывать, ваш, наш с вами Левиафан, Левиафан будет злиться, да, будет возмущаться, ему естественно не нравится, когда на его спине начинают а, вести какие-то а, добывающие работы, да и вы, ребят, в этот момент просто будьте а, начеку, потому что этот парень имеет свойство погружаться под воду как только он это сделает, нужно близко находиться к своей а, лодочке, иначе у вас просто не, напросто не получится добежать, точнее доплыть, и вы потонете, да все, уходит наш Левиафан под воду, а мы плывем к своей лодочки. Для создания на, насколько я помню, нам необходимо будет добыть 30 штучек вот такого вот а, хитина, который падает у нас со, со спины этого левиафанчика. Ладно, с этим парнем мы разобрались, у нас сегодня, ребятки, речь о морском змее и о охоте на него. Выдвигаемся дальше, я надеюсь, скоро мы встретим этого парня. Погнали! Кстати, прикольный такой островочек. Смотрите, даже на этом островочке появился тот самый типок в плаще. Здорово! Ну чё, как у тебя дела-то, а? Как дела надзирающий? Тебе не надоел он за мной пялиться вот так вот издалека? Слышь, выйди, выйди уже сюда, поговорим с тобой, как мужик с мужиком, понимаешь? Хватит уже сжаться, мяться где-то вдалеке, блин, ребят, надо отступать. На меня уже идут грейдворфы. Надо срочно отступать, здесь очень маленький остров и очень большое количество грейдвар... грейдворфов. Эй, мужик, слышь, давай поболтаем с тобой, как всегда он уходит от нас. Но зато оставляет нам кучу грейдворфов, которые ютятся на этом островочке. Да, ребят, этот островочек я хотел использовать э, в качестве основного места для э, битвы змеем. Очень неплохо он для этого подойдет, потому что с ним, к нему можно подплыть с любой практически э, стороны, а это большой а, плюс, то есть, будь мы в той стороне, мы можем подплыть, да, будь, будь мы в этой стороне, мы можем подплыть всегда а, без каких-либо проблем на этот остров. Да, я буду, ребят, рассматривать это как основное место для а, битвы со змеем. Назовем это все дело Змеиная Гавань, наверное, раз уж на то пошло. А вот он, тот самый герой нашего сегодняшнего банкетика. Все, ребят, врубаем, врубаем силу и поплыли. Нам нужно очень быстро сейчас ретироваться к острову. Да, мимо острова Буяна царство славного Салтана. Вот туда мы сейчас, ребятки, его и поведем. Вот как раз на этот остров, да. Айда сюда, змеюшка, иди ко мне. Иди ко мне, родной, да. Все, ребят, он наш. Он практически уже на крючке, этот типок. Нам осталось только лишь его загарпунить как следует. Давайте, ребятки, есть. Змей у нас загарпунин, да. И плывем мы, конечно же, к берегу. Давай, давай, давай, подъезжай потихонечку. Он все время пытается... Нагнуть нашу лодочку, да Она у нас пока что плывет своим ходом а Наша с вами задача Вытащить его как можно быстрее на берег Там слишком много грейдворфов Пошли, пошли, пошли Но я, ребятки, переживаю за то, что наша лодочка может не выдержать Давай, давай, родной Нам главное этого парня не отпускать, да Сейчас, сейчас Ох, какой же ты большой Какой же ты, ребят как... Смотрите, какой он огромный, а еще пару укусов, и он просто-напросто разломает нашу лодочку. Блин, вот как бы мне его на сушу -то? Мне, ребят, надо сейчас самому спрыгнуть таким образом, чтобы я сам не попал в воду. И тогда, да, и тогда будет все как надо. Да, ребят, пробуем, прыгаем, прыгаем, прыгаем Да, все, я на, я на суше, ребят Загарпуненный змей никуда не денется Вытаскиваем его потихонечку на сушу Да, вот таким вот образом Не стоит, ребят, бояться этого парня Вытаскиваем прямо его сюда на островок Неспростая я назвал это место Змеиная гавань Ну все, ребят, отпускаем и пытаемся его уничтожить, конечно же Все, змеюшка, ты в нашей власти Помоги мне Блин, стойте, ребят, змей уходит Стой, говорю, стой, стой, стой, стой зараза такая Есть, друзья, есть, получилось Получилось, ребят, тот самый ход, о, который, о котором я вам и говорил, да. Надо, ребятки, его убивать именно на суше. Так, ну, рассосали все быстро. Да что ж такое, откуда здесь толпа этих грейдворфов вообще взялась? Вы посмотрите, сколько их много здесь. Так, ладно, банку сейчас заюзаю. И надо по-быстрому их расшатать, чтобы они не мешали процессу. Ребят, расступитесь, да, я тут работаю, да, мне сейчас немножечко не до вас, но у вас что-то очень много в этих краях спавнится. А, пришло время немножко проредить вашу популяцию, да, в здешних местах. Вы уж не серчайте, да, вы, я так понимаю, вы производитесь вообще непонятным путем. Вас будет здесь очень много. Ну и вот, ребятки, то, о чем я вам сегодня говорил. При гарпунинного змея, убивая на суше, мы берем не только... Трофей змея, который, как я понимаю, очень тяжелый. Но еще и мясо змея, это я понимаю. Также, ребятки, мы должны были взять с него еще кое-что интересное. Но у нас, похоже, это кое-что интересное все-таки... Ага, чешуя, ребятки, вот то самое, для чего мы здесь, чешуя змея нам, конечно же, выпала в небольшом количестве, но главное, что она у нас и имеется, одна штучка, да, ребятки, вот за этой чешуей, из-за этой чешуи, в общем-то, и весь сыр бур у нас сегодня и был, да, нам, для того, чтобы ее добыть, необходимо выводить змея, конечно же, на сушу, но мне, ребят, что-то подсказывает, что чешуя-то чешуя там еще у нас осталась внизу, вот, ребят, еще чешуя змея, да, надо было, ребят, его, мы, конечно же, его упустили немножечко, да, он у нас уплыл, да, и растерял вот там свою чешую, мне так кажется, да, вот там внизу как раз-таки лежит его чешуя, ну что ж, я так понимаю, нам нужно еще разочек а, выдвинуться сейчас в экспедицию и найти еще одного змея, для этого давайте починим нашу лодочку, потому что она у нас очень сильно пострадала после последнего, а, после последней битвы. Сейчас починимся и поедем дальше. Да, зритель, если же ты играешь в соло, то, конечно же, охотиться на змея будет гораздо сложнее. Ведь тогда, когда, например, у тебя нет способности от четвертого босса, от Модора, попутный ветер, без этой способности тебе в соло будет гораздо сложнее. Ведь тебе нужно будет в момент того, как ты загарпунишь этого змея, еще и плыть, успевать к берегу. Да, да, это не просто на самом деле сделать, если твой ветер не дует в нужном направлении к нужному берегу, и тебе приходится, например, веслами подгребать к ближайшему берегу, тогда да, у тебя шансы Uh, будут но если же ветер будет дуть не в ту сторону а ты, и ты откажешься в открытом а, океане и у тебя поблизости не будет берегов никаких, то тогда тебе подгрести, да, и плюс еще, еще у тебя не будет способности Молдера то тогда тебе подгрести не получится да, нужно ребятки учитывать если ты выиграете в соло, то только лишь а, на попутном ветре нужно его вылавливать и выводить на парусах вашей а, лодочки, иначе ребят не получится и змей просто-напросто потопит вашу лодочку, а вместе с и э, вас, поэтому очень будьте внимательны и осторожны Естественно, вдвоем, если вы играете, будет немножечко попроще вести охоту на этих чудищ, да Потому что один, например, будет на руле э, удирать туда, куда нужно А второй будет гарпун, гарпуном гарпунить до змея и выводить его куда -то. Надо, поэтому, ребятки, используйте, если вы играете в соло, используйте предложенные мной а, тактики Это берете способность Молдера, попутный ветер, если же у вас ее до сих пор нет, то желательно приобрести, убить моудера. Да, как, кстати, убить этого, этого босса модера? у меня есть уже видосик, горячий видосик на моем канале Заходи в плейлист по Вальхейму и ты найдешь там много интересного, увлекательного Контентика. Да, ну вот и таким вот образом мы сможем убить змея на суше, получая тем самым не только трофей. Кстати, я не знаю, ребятки, плавает трофей или же нет, а, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Да, ну раньше я змеев убивал в океане и не выпадало мне ни одного трофея. Трофея. Но сейчас же, когда я выманил его на сушу, как видите, у меня уже есть трофей и две чешуйки змеи. Я не знаю, сколько нужно для крафта щита, мы, мы в этом убедимся немножечко попозже. И вот, друзья, еще один змей, вуаля! Это будет жесткая битва сейчас, да. Сейчас мы, конечно же, гарпунить его не станем. Сейчас мы его уничтожим, потому что этот парень, он меня просто-напросто может здесь расшатать, да. Потому что у меня берега вблизи нет никакого... А этот парень будет жестко дамажить мою лодочку. Мне это, естественно, друзья, не нужно. Поэтому мы этого парня убиваем здесь и сейчас. Да, к сожалению, ребят, к великому сожалению. Да, но тем не менее, не отчаивайся, друг. Если даже ты убиваешь этого змея в океане... Вот таким вот образом у, у нас всегда будут оставаться плюшки, да-да-да. Вот такие вот офигенные, офигенные кусочки, да, от этого змея, из которых можно потом сочные, сытные блюда готовить. Да, ребят, не переживайте за этот счет. Переживайте лучше за то, если у вас нет никаких возможностей для его убийства а, через гарпун на суше, то лучше убейте его в воде, иначе он сломает вашу лодочку, и все! Весь ваш накопленный лут исчезнет просто-напросто в нику да да любую лодку, ребят, этот змей может разрушить буквально за несколько э, атакующих подходов, поэтому будьте внимательны и осторожны. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, и я другой страны такой не знаю. Где так вольно дышит человек Что-то да, я знаю, ребят, опять не туда я Ну и в закреплении вышесказанного Давай еще раз продемонстрирую, как же нужно рубить этого а, парня Полный курс для начала к месту его умерщвления То есть, например, пускай даже это будет биом а, болота Да, тут даже и попутного ветра нам не надо У нас пока что ветер нужный нам а, имеется Ставим на вторую скорость и можем спокойно гарпунить Да, достаем наш с вами гарпун а, и, и жмем на правую кнопку Точнее на левую кнопку мыши Раз, не смогли загарпунить Два, есть, друзья Есть такое дело, практически загарпунили мы этого парня Да, есть такое дело Теперь он у нас на а, привязи А ну А ну стопы, Так, давайте немножко вывернем лодочку Да, я думаю, что сейчас мы Так, так, так, наша лодочка Да, верно Едет прямо туда, куда надо Да, и смотрите, ветер нам очень хорошо сейчас помогает Да, змея, ребят, ни в коем случае не нужно отцеплять отсыпать. Блин, плохо, ребят, на болотах нас могут сейчас а, вот эти вот упыри а, сваншотить. Но я надеюсь, такого не произойдет. Они нам, кстати говоря, сейчас помогают. Змеюшка, давай сюда. Смотрите, ребят, как хорошо на болотах змеи, которые плавают в воде, нам будут помогать с его умерчлением. А вот эти вот драугры, которые будут сейчас на суше, я надеюсь, нам тоже помогут. Но они здесь такие, собака, жесткие! Так, ладненько! Давайте, ребятки, спрыгиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, где мой змей? Мне самое главное, ребят, сейчас затащить змея э, на сушу. Где, где, где, где, где, ребят? Срочно змея нам сюда. Срочно змея, да, змея нам сюда. О, все, ребятки, все. Походу змея расшатали за нас, потому что вы посмотрите на этого драугра, который с двумя звездочками. Вы только посмотрите на его, какой у него урон. Вы только, друзья, посмотрите! Нужно здесь как можно сильнее себя усилить, потому что он у нас еще и э, лучником является. Да, друзья, когда вы приплываете в совершенно новые земли, да, до этого неизведанные, вас встречают, ну, конечно, просто сочные отборные монстры, которые так и норовят нахлобучить вашу задницу. Да, выходим, ребят, вот на этого Драугра, который с очень мощными стрелами, и с двумя звездочками, да, этот тип у нас... Очень жесткий, потому его и нужно будет в первую очередь сейчас зарубить. Да, зарубаем. Ой, это что ж такое? Смотрите, какие они жесткие! Ах ты ж, пропущу! Почти, ребят, надо срочно с ним покачивать, потому что этот парень нам сейчас может здесь э, всю картину испортить. Да, так оно и произошло. Ну что ж, братишка Скрэйч потерпел небольшую неудачу. Все свои шмотки, конечно же, я подберу, но только как-нибудь потом, э, в другой раз, или же на стримчанском. Я надеюсь, сегодня информация тебе была полезной, дорогой мой зритель, и ты усвоил урок правильной охоты на морского змея. Зритель, если же ты считаешь, что братишка Скрэйч предоставил недостаточно информации по теме э, охоты на морского змея, то, пожалуйста, не стесняйся, напиши ему в комментариях, я тебе непременно отвечу. Также, если у тебя есть какая-нибудь обалденная идея по Вальхейму и не только, тоже смело предлагай, пиши в комментариях, братишка Скрэч обязательно возьмет на заметочку твою идею и, возможно, в ближайшее время тобой озвученная идея окажется в виде видоса на моем канале. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же!